Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. С вами заново я, Серия Кролик. Ну вот уже наконец-то наступил тот час, что покажу все-таки не своих кроликов, а в городе Кличи. есть у нас такой Димон. Вот мы к нему приехали, встречает хозяин нас. Зайдем, посмотрим, что у него там и как там. Мне сказал подарок подготовил. Ну, Димон, делись. Что это? Вот подарок. Как назвать? Давайте так. Улук. Да, немножко попроще. Гильотина, э -э гильотина. Покажи на, на стенке. То есть вот два отверстия. Крепим саморезками к стенке. Ну, вообще так на практике. Крепим пониже немножко. Все. Потом для конечного результата жизнедеятельности кролика. За уши, за ноги. Голову сюда заводим. Градусов по 45 вверх дерг и все. Отличная штучка. Заберем. Дима, тебе огромное спасибо. Ну что, пошли показывай своих кроликов, дорогой. У него же не только а кролики. Все тут козы, видите? Сбил тут в себе. Блин, не мог сказать груздяка провязи этого. Сена кормят соломы. Издевается на скотинке. Я нормально, наверное. Резник популярный мотоблок Еще в хозяйстве. Вот ну, мы находимся сейчас в помещении. Постараемся, чтобы хозяин объяснил. Какие кролики, какие клетки? Рассказывай, Димон, не стесняйся. Длина клетки, батареи вот этой. Рассказываю. Было очень много попыток по разному сделать. В принципе, остановились более-менее вот на таком варианте. Это деревянный каркас, сеточка. Вот, давай на примере, на примере первый покажу. Внизу сеточка. 16 на 48. Немножки ни ничего не проваливается. И ничего не остается. Как видите, вот. Чистненько. Я еще даже с утрашнего вечера ничем не занимался. Все. По... Нету ни навоза, угу. ничего. Не чисто аккуратненько, лучше, чем Б... даже у меня, блин. Без вопросов. А, система паяния капельная. Нибелька. Нипелька. Стоит. Да. Очень хорошо. Раз. И вот она выходит, выходит, выходит, выходит. То есть не нужно каждому кролику наливать. Крышечку поднял. Налил ведерко воды. Все, ну, да, на, на сутки им хватает. Что тебе тут такое сверху, стоит, дорогой? А, сверху это кармушечки. Давай по кармушечкам пройдем. Смотри. А... Были Открытого вот... типа? Были вот такие. Открытого типа? Да. Всегда ребро стоит, чтобы не выгартовали. И отбито Но... железом. Да, кстати. да, да, чтобы супругицы. не выгрызали. Но неудобно залазит. Ага. Потом видоизменили немножко. Ну, для примера, вот. Ага, стеночки поставил. Вот такие okay, перегородочки поставил. Что туда вылезло? Раз, залазили. раз, раз. Все равно залазили. Залазили. Да, некоторые, не все. И что ты вот, этот, есть такие варианты, я уже потом фильтрую. И вот уже самое идеальное это бункерное, Ну, вот, конечно, вариант бюджетный. Это побольше перегородки, наверное, они не залазят, да? Все, они спокойно, каждый подходит, свои ячейки кушают, все. А тут смотрю, с крышкой mm -hmm. еще есть Да, это с крышкой Это я видоизменял Чтобы не залазили сверху Раз сделал, но неудобно При кормлении Смотрите, вот процесс кормления Я почему немножко подзадержал Вот, ставлю ведерко свое И все, и пошел по каждой Вот, смотрю Взял эту кормушечку вот она, вот там самец сидит, ему вот такой долгий, на два, почти на три дня хватало, раз, то есть я так рассчитал, вот, у меня это ячейка, раз, это, дозировано, вот, да, ровненько все засыпаю, все ему на три дня, больше я только посматриваю за водичкой, чтобы не забилось, угу. поставил, хорошо, батарея, сколько у тебя длина получается, вот она, одна Завтра. секция, 2 метра ну, примерно. Ну вот, смотрите, а это наш конечный вариант. Угу. Вот таким и будем заниматься. Угу. 2 метра длина стоп, на 5 стоп, стоп. 2 метра длина 5 Ровно, ячеек. Ровненько 2 метра. Для угу. того, чтобы сырая ты делаешь 4, угу. 6, 8. Угу. Все, 2 метра на 5 ячеек разбито. Глубина? Глубина. Это у нас доступ к таким досточкам по 10, 9,5 см. поэтому 40. Угу. Так можно... Мы это тоже, по-моему, 40 делали. Так можно, ну, 35-40 сантиметров, угу. достаточно. Вот они. Ширина получается порядка 25... Ой, 38 где-то сантиметров. Да-да-да. Ну, в районе 40 см клеточка. Высота тоже 40 А в глубину да. так идет? Метр. Потому Метр. что сетка вот эта метровая. А, чтобы уже... Не... Метр 0,2, чтобы ничего никуда не резать. Угу. Она ровненько идет. Вот мы... Я беру, например, 2 метра сетки. По дну ее раскатал. Угу. Снизу тоже брусочками подбил. Еще маленький нюанс, чтобы здесь не было, брусочки не торчали. Ага. Как мы тупили, он в первой сетке. Получается, получается вот, что смотри. там будет что-то застревать. Вот смотри. Вот как здесь. Угу. Вот здесь потом забивается. Угу. В саму уголку. Да, да, да. И ну, нужно все время вот. ощущать. Угу. Понятно. Как часто под клетки убираешь? А, под клетками, ну вот смотри на ту. И сейчас сразу на следующий вопрос отвечу. Сколько гранов высыпается? Вот досконально, посмотрите. Угу. Практически. Да ну, практически меньше 5%. Процентов. Ну, там фигня это. Да, на практике. Хорошо, когда бы ничего нет. Только честно. С июня или с июля месяца, не помню. Порядка четырех с половиной Да, вот высота доски. Ну, сколько здесь, пускай, 25 ну, 20 сантиметров. 25 сантиметров. Нету 20 сантиметров, угу. потому что э, исключительно гранулами кормим, нету там угу. ничего, ни сено, ничего. Хорошо, смотрю подписаны девочки, девочки, подписаны, подписаны. Сколько тут у тебя сейчас в настоящее время девочек, сколько тут мальчиков, рабочих, которые именно с Я плен. не готов сейчас ответить, мы два сарая скомпоновали угу. на зимний период, потому что здесь не утеплено, э, нет условий, поэтому на зиму мы еще... С... Как лучше поднимать, чтоб вся клетка подымалась вверх, Доступ нет, или же нет, нет. индивидуально? Тоже, тоже, тоже есть маленький нюанс. Хотели упростить себе работу. Сделали угу. вот так. Угу. Но когда я ее поднимаю, угу. взял пошел насыпать гранулы, они друг с другом начинают перескакивать, угу. перекрыгивать и так далее. Да. Поэтому это неудобно. Это неудобный экземпляр. Ни в коем случае так не делайте. Угу. Что за веник? Вот это полынь. Угу. По осени нарезали на сушицу да да да потом передрабливаем единственное маленькое а рам... в гранула не у да да да да да добавляем в траву потому что это от всех паразитов угу. понятно я все хожу по твоему помещению и наблюдаю такую картину и сразу же увидел ящик что то за ящик для Жинки для тебя что это ящик Траву надрабливаю. сено Да, да, да, сена сюда для грану набиваю. Снова неудачный немножко экземпляр. А, потом нужно будет корректировать. Сюда набью дополнительные брусочки. Да. На несколько досок, на 4 доски, наверное, повешу завес, чтобы откидывать. Потому что неудобно, естественно, снизу Потому что глубина, наверное, метрополитра. Да, да, да, да. да. Так, второй вопрос вот. у меня с ящиком разобрался. Что за саквояж тебе стоит? Саквояж это бабкин деткин... Летят от бабушки, да, да Нет, остался. Да. Ну, ну это... а стали использовать просто для хранения, для хранения компонентов В э, для создания, да, грану. Ну давай здесь рассказывай, что, что, что тут у есть? Нас есть. Вот для создания грану. Что мы используем? Используем силь. Э, белорусского да, белорусского не это белорусская используй и дяди а, и и с, юдом, и с юдом. да да добавка ушастик откуда ты на 30 килограмм Рощей? вот эта пачка да была возможность привезли с россии так если кто-то посмотрит смотрите а, это про практически все витамина и минералов содержащие далее используем из добавок это дрожжим. отлично 05 процентов но... мел, мел 05 процентов для того чтобы крепко было и мясокосная мука сколько процентов а -а -а, в два раза больше чем мела если там 05 значит 01 угу. там 005 а -а -а. здесь 01 Жмых, жмых. Что используешь? Дальше. Далее, далее, жмых. далее. Перешрот это. Сейчас, секунду, секунду. Так, ну зерно, то понятно. Еще зерно. Зерно смеси какие-то. А, зерно смеси по содержанию выходит в районе 10% кукуруза. 10%... Пшеница, возможно, где-то компоновка с третикалием. Угу. Может, 5% третикалия, 5% пшеницы. 10% овес. Далее, 20% ячмень. В районе, не в районе, в 10% шлот. Используем различные. Сейчас вот была возможность а соевый взяли. Угу. Так, подсолнечный. Отлично. Подсолнечный соевый больше у нас доступа нету. Около 10 процентов бобовых. Вот уже мы же не доставают. Очень хорошо. Вот была возможность. Угу. Мы вот прям зерносмесь смесь. Вот такую, посмотрите. Угу. Взяли. Здесь, наверное, даже в районе 20% бобовых. И угу. Так ты получил сам грандиочку доклада. Да, да, да, да, совершенно верно. Конечно. Я вот. Но ну, вот сделали мы небольшой обзор данного небольшого хозяйства. Размеры хозяйства, точнее помещения, было 4 на 5. В настоящее время таких ячеек здесь всего 40. В каждой ячеечке порядка 4-5 штук они стабильно садятся. Но вот смотрю, здесь мамка находится, с его слову, то есть со слов димасика это сукрольная девочка сидит отдельно ну, вот можете наблюдать что конечно же клеточку нужно опаливать как я мечтаю чтобы у меня уже появились клетки которые тоже нужно было бы опаливать потому что пух ну, в африке пух будем свои подушки делать по поводу кроликов, как я понял, здесь помесь и эн... Ой, что у тебя Панунш, панон? Панон, с панон и Калифорния. Ну, есть вот такой у него серый кролик один. Не знаю, как у него тут Полтавское появился. Серебро. Полтавское серебро, друзья. Самка, я по она ходу она его подбрынжу, пока, пойдем мне сейчас корм мешать. Я его сейчас это. Друзья, ну такой небольшой сделали мой обзор. Вот такой у нас замечательный у нас есть человек, живет он в городе Кличеве. Телефон, конечно же, я оставлю в описании данному видео для того, чтобы если кому-то заинтересуется в виде кроликов, молодняка, без проблем подъезжайте, мясо тоже без проблем, но это все вам отдельно по телефону. Ну а что, в отдельном видео мы, конечно же, снимем, как мы будем делать комбикорм. Точнее не как мы, а как он будет делать комбикорм, Антон поможет. Всем, друзья, огромнейшее спасибо за просмотр данного ролика. Подписывайтесь на канал, оценивайте, делитесь в социальных сетях. Вам мелочь, а нам огромнейшая будет от нас огромнейшая вам будет благодарность. Всем пока, счастья, здоровья и благополучия.